Даорс обновление отель. В декабре выйдет новое обновление типа креста и новых мебели. И также игра заканчивается чем что мы чиним электричество потом заходим в лифт и сваливаем но нам помешала фигура и мы упали вниз. И потом начинается Даорс 2. А на этом все всем пока всем удачи.